Здравствуйте, дорогие мои сотрудники. Сегодня мы с вами проведем небольшой обучающий урок о том, как правильно общаться с родителями на момент адаптации. Вы уже все видели консультацию, адаптацию, которую я присылала. Да? Теперь я хочу немножко рассказать про наши корпоративные стандарты, стандарты внешнего вида и стандарты общения с родителями. Первое, что надо запомнить, это стандарты внешнего вида вы всегда должны выглядеть опрятно, да? то есть э, волосы желательно, чтобы были собраны обязательно в какой-то красивый пучок или просто аккуратно как бы уложены, и никаких ярких предметов в гардеробе быть не должно. Если у вас в детском садике пока еще не введены стандарты по э, форме, да, которая обычно у нас вводится в детском саду, тогда я рекомендую, брюки да, вниз какие-то либо темного цвета, либо серого цвета, чтобы выглядеть аккуратно, да. обувь обязательно на низкой подошве, украшения, чтобы было по минимуму, то есть это серьги, да, руки желательно вообще без украшений и всегда аккуратный маникюр на руках, потому что родители, они приходят и очень внимательно да, как бы смотрят на то, как вы выглядите. Если у вас на теле есть какие-то татуировки да, или пирсинг, то этот пирсинг надо обязательно закрыть. Закрыть под одеждой, чтобы этого видно не было. А следующее, о чем я хочу с вами поговорить, ну и макияж, да, я забыла вам сейчас сказать, должен быть тоже не То есть яркий, яркий вечерний макияж, мы так не красимся, мы красимся очень сдержанно, то есть обычный дневной макияж, помада, да, как каких-то ярких цветов. И одежда, желательно, чтобы она была однотонная. Допустим, черный ве... низ, белый верх. Да? То есть что-то такое не яркое, не кричащее и не выделяющееся. Как вам необходимо общаться с родителями? Во-первых, родители всегда очень сильно обращают внимание на ваш тон. То есть с утра вы встречаете детей, вы приходите в детский сад, у вас начинают подходить дети. Обязательно спрашивайте, как ребенок себя чувствует, да? меряете температуру. Вносите эти данные по ребенку в журнал утреннего фильтра детей. Дети, которые у нас заболевшие, они вообще не принимаются в детский сад. То есть у родителей в договоре обязательно написано, что мы не принимаем заболевших детей. Если вы видите, что ребенок заболел, я рекомендую в избежание проблем этого ребенка не принимать. То есть отправляете домой на основании того, что у него допустим, сопли, что у него красное горло да, и что у него температура. Есть некоторые варианты, когда дети приходят у нас с соплями, но это сопли аллергического характера. Если такой именно вариант, что это аллергического характера сопли, тогда необходимо просить у родителя обязательно справку, чтобы это было подтверждено. То есть у нас на руках должны быть документы, которые мы можем показать другим родителям о том, что это ребенок не болен, что у него просто аллергические сопли. Это первое. Второе, у нас обязательно с утра, то есть вы здороваетесь с родителями, вы заранее смотрите в анкетах, да, как, вы, как зовут родителя, как зовут бабушку, как зовут дедушку. Стараемся это все запомнить и обращаемся по имени-отчеству. То есть к родителям мы стараемся обращаться по имени-отчеству. По крайней мере сейчас первое время, пока у вас будут дети привыкать, пока они будут адаптироваться, мы обращаемся по имени-отчеству к родителям. Вот. Обязательно улыбаемся, то есть с утра вы должны встречать в хорошем настроении, спрашиваем, как дела, да? как дела у ребенка, как он спал, как он ел, как он себя чувствует. Это тоже очень важно, то есть получить информацию о том, как ребенок шел в детский сад, да? и если вам родители говорят, да, что он там плохо спал да? или там плохо ел, это уже может быть сигнал того, что у нас ребеночек заболел. То есть мы... Переспрашиваем тогда у родителя, точно ли этот ребенок здоров. Когда у нас приходят родители деток забирать, мы рассказываем им только хорошее. Если у нас ребенок, допустим, плачет, да, целый день он плакал, он адаптируется, мы никогда не говорим, что ой, он у вас плакал целый день, и мы не могли его успокоить. Так как мы с вами педагоги, наша задача уметь этого ребенка успокоить и уметь этого ребенка отвлечь. Поэтому мы говорим, ну да, он, конечно, плакал, это нормально абсолютно, у нас детки адаптируются, и на адаптации, когда ребеночек плачет, это абсолютно нормально. Мы делаем все, чтобы он успокоился, чтобы он плакал меньше. Если у нас ребенок плохо кушал в детском саду, да, мы можем сказать родителям, что на самом деле для адаптации это абсолютно нормальная ситуация, если две недели, даже для легкой степени адаптации у нас детки кушают плохо. Но мы стараемся этих деток обязательно подкармливать. И родителям нам надо обязательно родителей просвещать, то есть говорить, что на адаптации это абсолютно нормальный процесс, вы не переживайте. Мы деток стараемся и кормим. В тот момент, когда у вас приходят забирать детей, у вас должен быть идеальный, идеальный порядок, да? то есть вы знаете, что у вас, допустим, в час дня придут забирать деток, да? вы должны всех деток к этому моменту успокоить, это да? есть у у вас до обеда или в 11 придут забирать, тогда к этому моменту тоже надо, чтобы у нас было тихо в группе, чтобы другие дети не плакали, стараться делать так, чтобы у нас в этот момент дети обязательно все были спокойны и в нормальном настроении. То есть если вы знаете, что у вас в группе есть какой-то ребенок, который много плачет, то, пожалуйста, будьте добры успокоить этого ребенка перед тем, как его забирают родители, потому что это очень важно. У нас в садах практически везде стоят камеры. Поэтому родители тоже могут смотреть, что происходит днем, да, как бы как дети себя чувствуют. Поэтому не забывайте, что мы должны обязательно проводить с вами все, что у нас есть. Это комплексы утренних гимнастик, это утренний круг доверия и все, все, все, что у нас есть по расписанию. Про расписание отдельные уроки я в основном всем уже скидывала, поэтому вы должны быть хорошо, очень знакомы с расписанием. Вы должны знать, что ваши дети в конкретный день делали, да, как бы, и иметь возможность родителям это рассказать. Если очень хорошо, если у вас при этом еще будут какие-то поделки, которые сделали детям. У нас есть родители очень тревожные, и для таких родителей мы можем отсылать фотоотчеты. Родители любят фотоотчеты, это не значит, что вы должны все время потратить на фотоотчеты. Вы можете попросить няню, она вам поможет. И эти фотоотчеты вы отошлете родителям, да, и родители уже будут спокойны. То есть мы стараемся всех деток накормить, стараемся всех деток успокоить, сфотографировать, чтобы нашим родителям было спокойно. Доброжелательный, мы всегда поддерживаем доброжелательный тон в общении. У нас в нашей франшизе идет клиентоориентированный подход. То есть мы подстраиваемся, да, стараемся подстраиваться под клиента. Бывает очень тяжело, когда родители могут вам нагрубить, да, вы не должны никогда отвечать грубость на грубость. Есть некоторые моменты, если вы знаете, что что-то произошло, допустим, там ребенок, ну, например, упал, да, то вы заранее обязательно должны предупредить родителя об этом. То есть если у вас какая-то произошла в этот день сверхординарная ситуация, ребенок может там упасть или кто-то кого-то укусил, вы обязательно предупредите родителя заранее по телефону, сфотографируйте, да, скажите, что все в порядке, что медик все у нас обработал да, у вашего ребенка, чтобы они не переживали. Но говорить по факту вечером, да, допустим, когда родители собирают, не стоит, лучше предупреждать сразу. Потому что если вы скажете вечером, родители могут просто разозлиться на то, что вы не сказали об этом раньше. Поэтому я рекомендую всегда говорить заранее родителям. То есть говорить, фотографировать и родителя предупреждать. Еще, что очень важно в общении да, с родителями. Для каждого родителя его ребенок – это самое дорогое существо, которое у него есть. Поэтому вы всегда говорите о ребенке, есть два вида у нас общение, одно общение это называется адвокат, другое называется прокурор. Не старайтесь придерживаться прокурорского тона, потому что для родителей их ребенок он самый лучший. То есть обвинять ребенка в чем-то, даже если он что-то творил, не надо. Вся информация обязательно преподносится в мягком ключе. Мы преподносим ее в стиле адвокат. Мы никогда не осуждаем ребенка, мы можем осудить только его поступки. То есть если ребенок что-то неправильно сделал или кого-то обидел, мы обязательно говорим не конкретно о ребенке, говорим, Саша у вас хороший мальчик, но сегодня он поступил не очень хорошо, да, и рассказываем про поступок. Но говорить, что Саша плохо себя вел, Саша был плохой, такого ни в коем случае тоже нельзя. Когда вы прощаетесь с родителями, обязательно выясняйте, да, как бы, во сколько они придут завтра. Обязательно говорите, что все было хорошо, Это я вам говорю про момент адаптации. И э, говорите, что все у нас дети адаптируются, поэтому вы не переживайте, все будет очень хорошо. Ваш ребенок, он такой же точно, как и все, он тоже хорошо адаптируется. Я рекомендую еще под, э, к этому моменту подключить что-то хорошее, рассказать о ребенке. Например, даже если он вел себя плохо, ну, сделал какую-то допустим, красивую поделку да, или кому-то помог или там, помог вам убрать со стола, обязательно этот момент надо упомянуть. То есть вы рассказываете, да вы говорите, что а Саша он очень красивый рисунок, посмотрите, как красиво Саша нарисовал. Или посмотрите, Макар сегодня мне очень хорошо помог убрать. Или там, Машенька она сегодня помогла другой девочке обуться. То есть вот эти моменты какие-то приятные ребенки, их всегда очень приятно слушать родителям. Поэтому эти моменты вы тоже должны обязательно упомянуть. Самое основное я вам рассказала, это короткое видео, да, у нас будет целая серия у вас обучения, много из этого обучения вы уже прошли. Помните, пожалуйста, о том, что мы клиентоориентированы. Мы стараемся всегда, боремся за то, чтобы в наших садах была дружелюбная атмосфера, и все друг к другу относились хорошо и к детям, и сотрудникам друг к другу. При родителях ни в коем случае нельзя спорить между собой, при родителях ничего нельзя говорить плохого про других детей, потому что у них вырабатывается отношения уже к детскому саду, независимо от того, что вы сказали. То есть если у вас какие-то недопонимания с другими членами коллектива, ни в коем случае не должны слышать это у нас родителя. Все вопросы личные мы решаем в свое личное время. В рабочее время мы решаем только вопросы, которые касаются наших деток. Спасибо вам большое за внимание. Мы с вами увидимся на следующих занятиях. И всего, всего доброго.